Не могу никак И пришла я на техно, чтобы найти тебя снова тут Банцы твои, как год назад Но рядом найки уже не мои Топчет знакомый мне групп Ты же был лишь моим, лишь моим И мы вместе мечтали купить что-то в Кузнецком мосту Ты же был лишь моим, лишь моим Милолобус сыграет для вас, а я слезы еле держу Плачу на тех, а я плачу на тех Как не на новый станок Я жила лишь тобой, ты сказал